Приветствую аплодисментами нашего сегодняшнего рабочего. Сегодня, России Анатолий Некрасов. Сегодня в гостях у буква на Невском 46. Очень рады вас видеть. Спасибо большое, что нашли время прийти сегодня к нам. Тема, как мне кажется, у нас сегодня очень важная, но важная не только сегодня, важно вообще, в принципе, во все времена. Говорить мы сегодня будем о любви, дорогие друзья. Также от себя очень благодарен всем вам за то, что нашли возможности мужества, несмотря на метель, сегодня прийти к нам на встречу. Поэтому спасибо, что присоединились. Благодарю. Я тоже поблагодарю вас за то, что вы пришли. Потому что я не помню, что в Питере такую погоду. Но ну, правда, я, наверное, бываю в хорошую. Для вас, может быть, это не новость, но в принципе достаточно серьезные порывы Благодарю, что вы пришли. Постараюсь быть для вас интересным и полезным. Тема действительно о любви накануне э, праздника, Дня влюбленных. О чем еще можно говорить? О любви. Слышно меня хорошо, да? Ну, все, замечательно. И вот э, я эту тему хочу начать разговора о кладбище. Возможно, вы слышали эту притчу, но она очень подходит к сегодняшней теме. Идет человек по кладбищу. Ну, хорошая погода, птички поют, место, в общем-то, располагает к экскурсии. И время, и погода. Он идет и читает надписи на дроби. И вдруг обращает внимание, что что-то здесь не то. Например, умер в 1930 году. Нет, родился в 1930 году. Умер в 1990 году, примерно. Прожил пять лет. Не понял. Идет дальше. Читает такие же надписи и... Показан день рождения и день ухода из жизни. Большая, большой период, там, 50, 60, 80 лет. А прожил 5, 7, 10 лет, кто-то 3 года. Он смотрите и спрашивает, что у вас за арифметика-то? Все нормально, все как надо. А как -то? Ну, мы здесь показываем, что человек жил вот столько, сколько здесь указано. А как же, чем отличается вот период его рождения и смерти во весь этот период. И такая большая разница между тем, что у вас написано «жил очень мало». Все остальное это время он не любил, он жил без любви, а это не жизнь, а существование. Человек жив только тогда, когда любит. Когда он в любви, тогда жизнь. А так он не живет, он существует. Глубокая притча. Если вы честно посмотрите на свою жизнь, я иногда практикую на очных, да не только на очных, но главных мероприятиях, Посчитайте, пожалуйста, так честно, сколько вы по-настоящему прожили в жизни? Вы знаете, больше 15 лет я практически встречал очень мало тех, кто жил дольше. Больше 15 лет. Очень мало встречал. В основном все меньше, меньше, меньше этих 15 лет. Поэтому вот давайте с этого и стартуем. Как же так надо жить? Что делать, чтобы ты был живой? А не просто существо, пришедшее на землю зачем-то, что-то там делающее и ушедшее в небытие. Когда я услышал эту притчу, я себя протестировал. И вы знаете, я, исходя из этого, из этой простой арифметики, понял, что мне дало возможность чего-то добиться? Написать там более 40 книг, там ну, много чего сотворить в жизни. То, что у меня арифметика обратная, у меня без любви, без любви, вообще-то, может быть, не наберется и пяти лет, когда, ну, может быть, даже и не наберется. Я не считал, но по ощущениям даже гораздо меньше. То есть я все время люблю. Я все время люблю. И это не просто общие слова. Моя любовь конкретная. Моя любовь всегда адресная, живая, активная. То есть Я ее ощущаю, я, ей, я с ней взаимодействую, с любовью она мой инструмент по жизни, она мой и доктор, когда у меня возникают какие-то проблемы, она мой путеводитель. Любовь это для меня вообще все, поэтому сказать, что я не любил там пять лет, и то я не знаю смогу ли я насчитать это. Простой путь – жить счастливо. Простой путь – иметь открытое, ясное будущее. Простой путь – иметь классное отношение в семье, с детьми, с внуками, с правнуками. Когда ты активно взаимодействуешь с любовью, когда ты любишь. Поэтому сегодня я начал разговор о кладбище. И я думаю, что вот этот пример, вот эта притча, она позволит вам более уважительно отнестись к любви. В Библии есть выражение, что Бог есть любовь. Многие знают это и читали, и слышали, и говорили даже кто-то такие слова. Но насколько глубоко это проникла в суть жизни. Для меня это однозначно. Я, когда меня спрашивают, ты верующий человек? Я говорю, я, наверное, один из самых верующих людей. Я бесконечно верю в любовь. Бог есть любовь, для меня это действительно Бог. Вот в таком с таком старте мы с вами сегодня и с такого старта и пойдем в эту замечательную тему. У меня написано две книги, ну, вообще все книги, конечно, из любовью, и о любви, и на любви и так далее э, в той или иной степени. Все слова просто что-то объясняют, показывают какие-то грани жизни, но все это вообще-то на любви и о любви. Но есть две книги Которые непосредственно о самой любви. «Ознакомьтесь, неизвестная любовь» – первая книга. Вот то, что я вам сегодня сказал, с чего я начал сегодняшнюю беседу, это уже для многих вообще-то даже незнакомо такое э, понимание любви. Что оказывается, когда ты не любишь, не тебя любят, а ты не любишь, то ты не живешь, ты существуешь. Отсюда и даже дальше логическая цепочка. Ты существуешь, значит, ты существо. Человек любит. Человек творец, и он любит. То есть вот это вот уже такое понимание любви, наверное, многим поможет многое осознать в жизни. Потому что мы как-то привыкли о любви ну, слушать, слушать песни, читать стихи, там, просто где-то упоминать. Но глубоко не задумываемся о том, что это сама суть жизни. Это все, что нас окружает. Это все, что есть в тебе. И вот такое, такая глубинная глубинная вера в любовь, глубинное взаимоотношение с ней, позволяет, вообще открывает удивительные возможности. Так вот... Знакомьтесь с неизвестной любовью. Сегодня в этом ключе мы подойдем к теме уже любви, все возрасты покорны. С чем же знакомиться? Что в ней неизвестного? А вот именно вот это. Что это вообще-то вся жизнь. Вся жизнь. Если она с любовью, то ты живешь. Если ты не любишь, то эти годы ты выбросил из жизни. Ты не прожил их полноценно. А зачем тогда жить? Зачем так жить? Оказывается, о любви столько заблуждений, которые ее опускают очень низко. Ну, к примеру, что дошли до того, что любовь внесли в реестр болезней. То есть Всемирная Организация Здравоохранения, которая так печется о нашем существовании, мечтает о том, чтобы на Земле осталось меньше миллиарда, так вот она внесла с этой же целью в реестр болезней любовь. А мы позволили этому. Это же не просто непридуманное, это опираются на какие то достаточно большие слои населения, которые так и считают. А что любовь? Одни страдания, не понимая того, что как раз страдания – это не любовь. Любовь никогда не приносит страдания. Это самый простой тест. Если в вашей жизни на фоне каких-то любовных отношений, вообще каких-то отношений возникает страдание, у вас возникают страдания, когда вы любите человека, значит, что-то не то в вашей любви. И вообще, есть ли она? Может, там какие-то надежды, может, там какие-то ожидания. Может, там эгоизм, может, чувство собственности, что угодно. Чем больше вот такого всего, тем больше могут, может быть болезни. А чистая любовь никогда не приносит страдания. А еще такой момент. Вот. Начинайте задумываться о любви. Я надеюсь, что сегодня, после нашей беседы, вы уйдете с более глубоким пониманием любви, уважением к ней и любовью к ней. Вот смотрите, вы задумывались когда-нибудь на такой фразе? известной всем. В начале было слово. Вспомните, да? В святой книге тысячи лет звучит эта фраза. А правомерно ли она? И там говорится, что именно словом рожден этот мир. Что-то здесь не то. Разве Словом в них рожден? Пусть даже Божественным словом. Ну вот представьте, пусть соберутся все священники, все папство, кардиналы, все святые отцы всех церквей, то есть самые святые, божественные люди, которые напрямую как сообщаются с Богом, уж они-то знают, что такое Божественная любовь. Вот они соберутся вместе и будут в год говорить вот эти вот замечательные, глубокие слова о любви. И что-то изменится. Ни один ребенок не родится от этого. А если оставить на пару, хотя бы на несколько часов, и позволить им быть в любви. И есть большая вероятность, что ребенок родится. Как может, вначале все-таки было не слово, а была любовь? А почему нам навязали вот это мнение, что вначале было слово? А с тем, чтобы головы пошли вперед, и сердце закрыть, и сердце отодвинуть в сторону. И вот головастые идут. Головастые как раз и внесли любовь в реестр болезней. Потому что она им мешает. Любовь мешает править миром. Любовь мешает управлять деньгами, богатством. По-своему кроить мир. Любовь мешает воевать. Поэтому ее надо всячески затянуть. Ее всячески надо унизить. И можно позволить только, допустим, говорить о божественной любви. А все остальное, мол, это так. Это низкое, человеческое. Нет, друзья. Любовь. Именно вот в этом человеческом проявлении это наиболее мощная энергия. Не в духовных улетах. Не в высоких молитвах. Да, там присутствует энергия любви. Но особая мощь это любви между мужчиной и женщиной. И что бы они говорили, на Западе сейчас дошли до того, что третий пол как я все-таки миром миром движется. Любовь мужчины и женщины. Не только рождая детей, но рождая вообще все. То, что в любви мужчины и женщины происходит удивительное, Творческие процесс. Мужчина становится творцом. Женщина становится творительницей. Они живут уже по другим законам. И имеют другой результат в жизни. Когда они в любви. Когда пара в любви. То их мощь, совместная мощь. Не вдвое больше, чем мощь одного человека а в тысячи, в сотни тысяч раз. Больше, чем одного человека. Вот что такое любовь пара. паре. пытаются отодвинуть и от пары, принизить роль мужчины и женщины. Уже доходит до маразма. Уже в некоторых странах Европы в этом году запретили использовать символику Деда Мороза, Санта-Клауса. Потому что это Говорит о половой принадлежности. Представляете? То всячески вытравляют в нас саму суть любви. Нас хотят убить, убрать из нас самую большую силу. Самую большую мощь. Это любовь мужчины и женщины. Только в этой любви рождаются дети. Только в этой любви рождаются дети. Все остальное — это рука. Поэтому вот сейчас, накануне праздника Дня Улюбленных, я хочу, чтобы вы задумались об этом и высказали в адрес любви свои признания Пригласили бы их эту любовь в свою жизнь. Просто сказать, дорогая любовь, я люблю тебя. Ты прости за то, что я так мало думал о тебе. Так мало верил в тебя. Я приглашаю тебя в свою жизнь. У меня есть спектакль, может быть, видел моноспектакль. Один, из, э, один называется «Мастер счастливой жизни», а второй «Три часа любви, изменившие жизнь». И вот о втором я хочу сказать. Там этот спектакль построен на реальных событиях. Я встретил женщину, Сочи, и мы с ней общались три часа. Она уже собралась уезжать, у нее остались последние часы до въезда с курорта, билеты уже были, все, и мы встретились на пляже и пообщались эти три часа. Сложная судьба у нее, тяжелая судьба, вышла замуж за военного, Военные городки. Муж пил. Она вся в детях. Условия плохие. Его за пьянство стали притеснять. Роста в должностях не было. Денег не хватало. ну В общем, вот такая вот жизнь. И, она, и он в конце концов, его раньше времени... Из уволили. это вот не жили в этом военном городке. Таких условий. Она никогда не была на море. И вдруг она собралась и поехала. на Плюнула на все. Пьяный и и муж, там дети уже взрослые уехали куда-то. Разъехались. И вот она Увидела другую жизнь. Увидела другую жизнь. И поняла, что что-то не то в ее жизни. А не то-то было именно вот то, о чем я говорил. Она не понимала суть любви. Она не использовала эту мощнейшую энергию, которая есть в каждой женщине. Для того, чтобы быть счастливой. Она использовала, как и все, ум, руки, ноги. Но энергию любви, про энергию любви она забыла. Да она и не знала. Никто ей не сказал. И родители не знали. И вот такая ее жизнь. И вот за три часа я ее, я ее объяснил, что такое Я ее настроил. И она уехала. Я говорю, позвони мне, напиши. Не раньше, чем через год. Я хочу увидеть какие-то изменения. Потому что раньше не может быть в таком, в таком умище, который ее вел по жизни. Изменения будут идти долго. Но она мне позвонила. Раньше, через полгода. И попросила встречи. Я, говорит, возвращаюсь из Парижа. Хочу проездом в Москве, хочу с вами увидеться. Представляете, то есть она жила в военном городке, где-то далеко в Сибири И вдруг Париж. Я понял, что с ней что-то произошло. И вот эти три часа, которые мы побеседовали, Друзья, я не просто рассказываю эту историю. Для кого-то наша встреча может оказаться таким переломным моментом, если вы искренне и глубоко пообщаетесь с душой здесь, вот в этом коллективном пространстве, кстати, в замечательном пространстве, это пространство высокой культуры, глубокого уважения, любви. Я знаю основа положника этого пространства. Всю историю этого пространства. Очень уважаются ну и Так вот, в этом пространстве замечательно. Здесь столько книг замечательных. Здесь столько было разных людей. Я с вами. И мы все вместе. Мы сейчас, говоря о любви, мы ее приглашаем в свою жизнь. Она сейчас очень сильно проявлена здесь. Унесите ее с собой, пригласив ее в свой дом. Так вот она ехала на поезде, на верхней полке, пару дней или больше даже дня, три, наверное, и плакала. Плакала по той жизни, которую она прожила. Жила без любви. Она поняла все свои ошибки. Она всю свою жизнь отпатала назад и увидела, где она была в любви, а где нет. Оказалось, любви то у нее было всего года три из всей жизни. Все остальное существование. Приезжает домой, квартира. Легко открылась, замок открыт, квартира пустая, совершенно. Вынесено все, все, что можно продать, вынесено. И такая грязная, как будто там жили с вами. То есть, пока она ездила, муж со своими друзьями бомжами, в общем, здесь развлекался. И вот он заходит, никого нет. Она села посреди комнаты на чемодан и поняла, вот это все я создала своими руками. Руками, головой, но не сердцем, и любовью. Поэтому я получила такой результат. И она начала мыть эту квартиру. На коленях, каждый квадратный дециметр пола. Драяла, отмывала, мыла и плакала. Мыла и плакала. Отмыла полсуток, наверное, мыла. Сколько часов, не помнит. И уснула так на полу. И проснулась другой женщиной. Произошел катарсис. Все ее слезы в дороге, все те, все те осознания... Все просьбы о прощении у мужа, у любви, у детей, у себя. За то, что так создала жизнь. Такую жизнь прожила. За все это. Просила прощения у всех, у кого можно. И все. И началась другая жизнь. Муж не вернулся. Его взяла какая-то женщина. Наверное, из той же среды. Но, по крайней мере, он к ней не вернулся. Мир все организовал так, что он где-то, дети где-то. И на этом состоянии любви к себе, любви к любви, в этом состоянии, любовном состоянии к жизни, не встречается мужчина. И вот эта поездка в Париж – это уже новая жизнь. Для нее началась новая жизнь. Это реальная история. И таких историй превращения, преображения, даже трудно сказать, волшебного преображения, я могу привести много. Я думаю, и вам, многим здесь сидящим, мир давал такие примеры. Или в книгах, или в жизни. Друзья, это реально. Любовь творит чудеса. У меня была ситуация. Конкретная ситуация. Тоже все конкретно. Начало 90-х годов. Разбой полнейший. Предприятие, которым я руководил, решили захватить, а меня убрать. То есть меня заказали. И уже приехала бригада, наш город, для того, чтобы меня убрать. Я знал об этом. Но я не использовал никакие формы защиты, власти. Там можно было там... Были друзья во властных структурах как-то защитить себя. Но я знал, что это не защитит. А я сказал любви. Любовь. Я тебя люблю, я доверяю тебе. И вот представьте, мой дом. За мной, я знаю, идет слежка. Едет машина, там одна меняется, другая, я уже это вижу. Я знаю, что сегодня ночью, в общем-то, они уже готовы. У меня дом открыт, ворота не на замке, двери тоже. Детей мы отправили. Бабушке, жена не поехала, сказала, останусь с тобой. И вот мы с ней сидим дома, большой любви друг к другу. большой доверии, в большом доверии любви и миру. И вот где-то ближе к полночи, подобными какая-то возня, потом выстрел, потом машины понаехали. Мы даже не выходили. Все, мир разрулил так, что нас это не коснулось. Мимо этих ребят проезжала патрульная машина, почувствовал что-то неладное, завязалась с ними такая борьба, короче, их всех арестовали и так далее. Все, раз... все ушло, все рассосалось само собой. Любовь сотворила это. И это было только на любви. Никаких других средств защиты у меня не было. Так я укреплял веру в любовь. Поэтому, друзья, помните о том, что все, что унижает любовь, это направлено против вас. Или сознательно, или неосознанно. Но чаще всего сознательно. Как вот с этой организацией ВОЗ «Любовь» записать в реестр болезни. Или объявить о том, что вводится третий пол и так далее. Вы знаете, что существует огромная программа, которая существует уже уже почти сотни лет программа уничтожения семьи, а значит и любви. И эту программу финансируют, целенаправленно финансируют. Я видел интервью с Рокфеллером, который несколько лет назад разбился на самолете. И его спрашивают, а у него друг брал интервью. Он, зачем вы вкладываете деньги в эмансипацию женщин? Вы же проводите фестивали, там, выпускаете журналы, специальные фильмы создаете, нанимаете серьезные СМИ. Вы все делаете для того, чтобы женщины были как можно более эмансипированы. Для чего столько денег вы тратите? Вы же умеете считать деньги. Зачем вы это делаете? Он говорит, мы это делаем, потому что мы умеем считать деньги. Сделав женщин не женщинами, или не совсем женщинами, мы увеличили практически в два раза число рабочих. Уменьшили зарплаты. Все у нас построено ну, на Западе, вы знаете, все построено на страховании. А страхование – это наш бизнес. А активная женщина, она во всем всегда застрахована. Это тоже день. Но главное это не это день. А главное, эмансипировать женщину, мы разрушаем семьи. И это позволяет нам легко управлять людьми. Задумайтесь. Это не значит, что вы должны. Сидеть дома, печь пироги, рисовать картины, играть на фортепиано, петь песни, танцевать. Все это может быть, но это не главное. Женщине необходимо реализоваться в жизни. Но одно условие, любой шаг реализации должен стоять на состоянии женственности а значит, на высоком состоянии любви. Если вам предлагают карьеру, рост, подумайте, а вы готовы своей любовью, вашей любовью, достаточно, чтобы осилить эту ступень вашей деятельности? Хватит ли у вашей любви, у вашего состояния любви, что вы проявляете в жизни? чтобы взять эту высоту. Ведь что происходит? Новый какой-то шаг в развитии, новый профессиональный уровень, он требует много сил, много энергии. Это же освоение какой-то новой сферы, новой среды, новых отношений. И здесь забывается про любовь. Какая любовь? Прыгать надо, делать надо. Бежать надо, думать надо. Какая любовь? А вот здесь-то и происходит самое страшное. Любовь отодвигается с первого места и на первое место встает. Вначале было слово, которое отправило наше человечество по такому сложному и кровавому пути со множеством страданий. Вначале была любовь. Вначале была любовь, друзья. Даже посмотрите, как формируется ребенок, как развивается плод. Даже на этом видно, что ум, речь, все действия человека уже происход, проявляются гораздо позже. А вначале звучит любовь. Начальная любовь. Ребенок излучает любовь. А потом только начинает. говорить там и прочее. простые вещи. простые заблуждения. Но не в корне меняют жизнь. Поэтому первая часть нашей встречи. Я хочу завершить следующим. Уважаемые друзья, дорогие петербуржцы. Мы просим прощения у любви, за то, что с ней не так глубоко общались, не так глубоко ее понимали, за то, что так редко приглашали ее в свою жизнь. А это живая разумная субстанция. Это есть Бог. Она живая, разумная субстанция. С ней можно договариваться. С ней можно решать все вопросы. Любые вопросы. От здоровья до материального благосостояния. Пригласим ее в свой дом. И начинаем новую жизнь. Спасибо, Это... Анатолий Александрович. <свят> Дорогие друзья, пожалуйста, для ваших вопросов. У кого появились, не стесняйтесь, пожалуйста, поднимайте руку.